Это была 12-я по счету встреча со сборной Испании и, к сожалению, ни разу даже не удавалось сыграть ничью. Но дополнительно хотел бы отметить, что это первый раз мы играли товарищеские матчи, до этого были все официальные игры. Вот. После первой игры ребята уже приобрели определенную уверенность, они увидели, что можно играть. Да плюс дополнительная какая-то мотивация, самолюбие, э, наверное, сыграла Очень приятно было наблюдать за игрой нашей команде в контексте именно команды. В контексте командного духа. Вот, по ходу встречи мы все время выигрывали. Вот эта последняя минута нам не дала совершить этот э, исторический шаг и отобрать очки, хоть и в товарищеском матче, у испанцев. Вот. Может, какая-то маленькая... Расконцентрация произошла. Где-то какой-то надлом психологический, что вот выигрывали и выигрывали. И по большому счету э, выигрывали заслуженно по игре. Вот, э, команда здорово оборонялась, грамотно контратаковала. Уверенно стоял вратарь. Поэтому все в комплексе давало позитивную надежду на то, что команда добудет все-таки желанную победу, ну минимум это ничья. Поэтому после того, когда залетел нелепый третий мяч, когда счет э, сравнялся, немножко, наверное, расстроились и вот в ходе последних этих 20 секунд пропустили еще один гол. Ну испанцы радовались, такое впечатление, как выиграли чемпионат Европы или чемпионат мира. В раздевалке настроение было у ребят очень подавленное. Они очень рассчитывали на эту победу, надеялись, Они, на самом деле приложили много усилий для этого.